ну, да, конечно, да, это сейчас выглядит как типа, будто дырка, типа из колодца. Из колодца. Они заходят, видишь? А никто ничего не пишет. Сейчас, да? это... сейчас, сейчас он заходит. Смотри, здесь да. Необычный не Да, блядь, сука, это уже спалился там же детство написали. Привет! Как ваши дела? Меня зовут Дима. Меня зовут Антон. И. Оксимирон. Оксимирон здесь, Оксимирон с нами. Душой мы с вами. Короче, ребята, охуенная идея в виде подкаста пошла нахуй, потому что у нас ведущий этого подкаста заболел. Но сегодня Новый год. Завтра ну, Новый год, поэтому сегодня мы с мужиками устроили совещание. И <свеч> на этом совеща, мы, короче, будем, знаете, что делать? Фишка с этим ебучим подкастом, она в силе, да? То вот сейчас мы возьмем телефон Парагрина и будем с его телефона читать вопросики. Я да, буду да, на них да, отвечать. Давай парагрин будет читать. Пара... Да. да, Парагрин будет читать вопросы, <свеч> сучка. Короче, э, в паблике. Респект. Шум респект. Да, в паблике там пост э, ММ, подкаст ММ. Я кстати не ну, почему мы не сделали мяч ММ? Это было ММ. бы припутан. пока рано, нет. А, типа. А, пока, блядь, ты, перепутал, но. Ты да. пока я я буду, поняла, я я не зачитал. Что у них есть у тебя, блять, Это хайп. Ладно, ребят, как ваши дела? Привет, как дела? Да у нас нормально. Мы сейчас поедем на день рождения. На день рождения Марула. Мы в Киеве. И скоро поедем отмечать его днюху. А, я не знаю, это это же Уберман делает, видел? Путцем респек он Майней. Зарубежный мем, блядь, Я пью Санта Стефана. А Уберман у нас это птаха получается? Да. Ну, теперь точно. А гуф это <сёк> Нет, Гуф, это Гуф, он неповторимый. <сёк> <сёк> Так, в Киеве. Мы в Киеве, пацанам, респект. е. Ладно, давайте пока. Давайте доберем до соточки, но я не думаю, что соточка наберется, но если наберется, мы начнем. Давай я тоже зайду сейчас. Да, давай, сейчас. Антон зайдет, будет 79 участников. <сёк> <сёк> а у меня ешка, блядь. Ну ладно. <сёк> да, все равно заеди. Я думаю, зачем нас уже 80. давайте до сорочки наберем потому что завтра новый год и должны мечты исполняться я мечтаю чтобы у меня на трансляции было 100 человек так тирепс хочет занять 300 рублей до понедельника блять это настоящий тирепс или не извините за мат извините за мат так но если это настоящий тирепс то и тирепса обнимаю а 300 рублей ты не получишь. Да, потому что любовь не продается. Блять, их становится меньше. Становится меньше человек. Бля, я 79 написано. Ну, да. А у меня 77 написано. Очень странно, короче. Но я хочу сотку. А, это была ловушка. Он хотел. Но я же не сказал, Артем. Короче, у нас вообще андеграунд вещи. Андеграунд подкаст должен был быть. Потому что я был на радио, и меня не выложили в эфир. Понимаете? Меня удерживают в подземельях андеграунда и я начинаю фристайлить а, ну конечно, собственно, так же, же все фристайл мастерская, йоу йоу -йо. пойдешь еще на Версус да, я конечно же пойду, прямо сейчас девушка на НГ подарила твою кофту, я влюблен в кого? в меня, в девушку или в кофту? а может в парагрина? Не советовал бы, да. он очень жестокий, Холодный сердечный человек. А, что такое Багдад? Это город такой есть в Израиле, Да. в Ираке, конечно. же. Так, ну короче тут пишут про батлы подбиты, про Версус, а я хочу 100 подписчиков, 100, точнее 100 зрителей, 82 мы сделали, а, так, да, поздравляю ЗБ с днем рождения, а, привет. Привет. Со скольки лет ты начал заниматься рэпом, там бабанги. Так, короче, ребята, расскажите лучше, как вы будете встречать Новый год, потому что мы не знаем, как мы будем встречать, и мы хотим спиздить эту идею. Слыша лучше, пишет Суслик мелмри. Спасибо, Суслик Милмри. Суслик Спасибо, суслик Мэри. Как вы слышали, Так, 92 человека. Пиздец. Йоу, кто-то репостнул, да? Да. я. Ты репостнул? Спасибо. Ну что за они опять, короче. Сейчас, убавились. Сейчас, сейчас. поднажмем. по уб... ребят, поднажмем до соточки. А, Сойер, привет. Я в Паблосе, да, Соночка? В Паблосе, да. И короче, до соточки поднажмем и начнем отвечать на вопросы, ведь всем так это интересно. Итак, зачем батл на Украине? Ты что, не патриот? Такие вопросы задавать очень опасно. Привет. Ну Рассказывайте, как будете Новый год. Я набухаюсь и усну под батареи. В принципе, слушай, ну это первый вариант. Но нужно запомнить, мы это сейчас оставим, будем дальше смотреть. А как этот Гриша в плане секса? А, слушай, слушай, а кто это, это спросил Петр. Петр, ты меня пугаешь, блядь. Я на ННГ с Эминемом. Гриша тоже с Эминемом будет отвечать, от, отмечать. Я буду встречать НГТ резвым, так как отравился чем-то. Йоу, это печально. Арина, привет. Господь Иисус, не знаю, что это значит но... Так, ну смотри, сначала иду к другу А потом домой и снимаю реакцию Ну такое Новый год должен пройти в трусах И гулять, а и пулять салютами в бухих ну, Очень странно Как тебя пустили на Украину Просто я бог Так, Гриша брикается Брикается? Брикается, не знаю. Когда концерт не будет? Осталось 4 человека, нужно сотка. Сотка. 99, 100. Поехали. Это очень красиво. 102 человека. А, тирепс. Ладно, ребят. Вопрос, а да. подожди они убавляются подожди 95, 95 что, что за хуйня зашел с пяти аккаунтов и резко вышел когда... кто-то ведется как крыса не уходите буду праздновать в поезде мне мозг нет ребята но я не могу ответить и сейчас ладно давайте мы продолжим 99 101 101 Ну неплохо ну, ну, что, давай давай, давай, давайте давай. начнем да давайте, да. Начнем. давайте начнем так а, будут ли концерты еще, а если точнее, в Ижевске. Расскажу интересную историю про Ижевск. Приехали мы как-то в Ижевск э, с этим человеком и с этим человеком. Я тоже был. И мы были на хате, на вписке, нас пацаны приютили, было очень э, уютно. Так, уже 79 человек. Ладно, ну короче, не, правда было хорошо. А, <сёк> люди убавляются прям резко, <сёк> прям резко убавляются. Короче, из ушли, ребят, ну и жест не такой плохой город, почему вы все уходите с трансляцией. Короче, тормозит эфир. нереально валят просто, что за хуйня. <сёк> <Вы> остановитесь, <сёк> остановитесь, ребята, пожалуйста. Это же это же очень неприятно. Просто 30 человек резко ушли, блядь. Ну, понимаешь, люди просто не уважают Ужевск. 70, так, 30. Это Вайпхантер эфир ломает, ну, понятно. А, это Дудос, Вайпхантер. Вайп ты... Дальше давай. Короче, концерт в Ужевске будет, если в Ужевске захотят концерт. Все. Уже пишешь текст на батл с сектором? Мы вот сейчас сидим, пишем. Это правда, если что, ради бога, блять, не верьте. Что... На самом деле, да, ну, конечно, да, да. Я должен читать все, что они спрашивают. Читай все, что Хорошо. они спрашивают. Дима, когда Батлы долго ли времени занимает написать текст? Почему не пошел на второй сезон BPM Cup? Спрашивает Кости Деминов. Ты как это знаешь, там программу утренние, да, там, да? спрашивает вот этот Короче, батлы в конце января вот с Антоном будет батл. Мы друг друга очень сильно ненавидим. <свят> Я Антон. Он Антон, сектор, и мы просто будем батлить, потому что у нас есть что обсудить. Отлично. Мне, Отлично. мне есть что сказать. Когда планируешь сделать новый альбом пи Короче, в этом году, нет, уже не в этом году, в следующем году будет и то, и другое. Как тебе второй сезон Капа и какие у тебя планы по творчеству на ближайшее время? По творчеству делать песни и выступать и батлить немножко. Сезон Капа в целом не очень нравится, но есть участники такие, как Исла Думуэрта и Кукиш с Хаслом. Кто-то еще там есть, наверное, пиздата, я сейчас не вспомню. Некий Энн, по-моему, неплохо делает кто-то еще есть общем, наверное. ну короче в целом я не очень даст слежу а не пошел это было просто да, такое, почему не пошел yeah. а, потому что зачем вот. Смысл? Возможен ли батл в команде с 10 раунд на РНБ, желательно против Бальчинского после окончания сезона? Типа двое на одного, что ли? Слушай, нормальный такой батл, в принципе, справедливо. Вряд ли конкретно такой батл возможен, но вообще батл в команде против кого-нибудь, в принципе, вполне возможен. Я не против. Главное, чтобы пара имела смысл. Пара. <смех> короче, ну да, и чтобы <смех> будто бы анимаешься. Ладно, короче. <смех> а а капелл ждать в следующем году? Очень вряд ли. А ты же, кстати, хотел? Я хотел... Короче, есть такая фишка. Я очень хочу, потому что все мои капельные батлы, они ä, базируются от вот полная хуйня до, ну, такое... А хочется сделать прям, пам-пам, чтобы там... Короче, все такие, йоу, чтобы Оксимирон заорал, щи и вот, ну, все такое, чтобы было круто, короче. Но это, естественно, занимает много времени и сил, и нужно, чтобы был соперник тоже, на которого хотелось писать, которого хотелось бы уничтожить нахуй, а такое тоже не всегда бывает. Ну, не знаю, я, в принципе, хочу, но не знаю, возможно, ли это, и осуществили ли это в ближайшее время. Короче, Виталий Хазин пишет, так, Дима, привет. Привет. С наступающим. А! а? Проблема! Все. Ты знаешь, очень громко это сделал. идем дальше. Извините, это пожалуйста. Вопрос. А, да, хороший вопрос. В я говорил про сиквил трека терапия на альбоме. Угу. На альбоме не вышло. Угу. А вообще будет что-то такое? Вряд ли. Короче, есть охуенный а, битос а, битмейкера Ракс Beats. Подписывайтесь, покупайте биты. А, Все такое. А, вот. Но я писал, типа, трек. Терапия, и но потом я подумал, блин, сопли какие-то ебаные, и все это удалил, и но бит этот остался, бит очень такой лиричный пиздатый и что-то я на него сделаю, но это будет не терапия вообще, но спасибо за такой вопрос, да. Так, очень жизненные строчки в Дне Сурка и sacrifice за эти треки, отдельное спасибо выразил те мысли, которые были в голове в последнее время. Так, тут очень много напишут человек. Читаю И, все э, в время альбом очень крутой. Успехов тебе желаю. Так, так, так, так, так. Вопрос? Э, с кем бы хотел фит? Да, не Хорошо. с кем. Похуй с, с, с кем бы мечтал фит из русских или зарубежных? Может быть, из зарубежных а, зарубежных. Э, с, с Райли Рит, я очень хочу фит на самом деле. Пожалуйста, кто знает, коит контакты? Райли Рит, ребята, пишите в директ. Готов на все. Давайте сделаем это. У меня скоро день рождения, поэтому, пожалуйста, будешь батлить на 140. Очень, очень хочется. Будешь батлить на 140, страшно. Это вы прав. Да. Ты просто говорил, будешь батлить на 140. Возможно, вполне мы с Эдиком разговаривали. Есть некие какие-то варианты. Не буду, естественно, озвучивать их сейчас. Но если все срастется, я с удовольствием забатлю на 140, конечно. Нахуя продал дьяволу тушу за свой флоу? Стоило того. Нормально все. С Новым Годом! С Новым Годом! Не-не, я не тебе говорю, Почему ты хочешь вайб? Угу. Хорошо, неплохо, свежо. Как удержаться. Так, я знаю... А, ребят, вам еще слышно? Просто мне кажется, что ты, возможно... Я не знаю, мне кажется... Короче, некий Евгений Умнов спрашивает. Так. Я знаю, ты любишь вайба. Ну хорошо, кто тебя пиже, диктатор или вайп? Любишь что? Кто не... А кто пизже? А кто пишет диктатор да, или вайп? Да, да. Я предпочитаю диктатора, потому что я считаю, что, бля, странно прозвучало. Мне ближе диктатор по вообще по флюу, по рифма конструкции Мне кажется, он очень круто это делает. Я уважаю его подкованность в матчасти хип-хопа шеи, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Короче, Привет. диктатор. Диктатор, очевидно, да, для меня круче. Есть ли рэпер, с кем бы ты хотел забатлить сам? Спортивный интерес, принципы, старые, старые обиды. Старые обиды, да, да, вот, вот есть человек. Я хочу разъебать его. Не, на самом деле, я уже это высказывал на версии и в трансляции. Я бы хотел забатлить с Драга, но вы, те, кто в курсе, видели, наверное, его реакцию на это. Это забавно. Но вот э, если брать каких-то вот таких чуваков спортивный интерес, именно было бы интересно с драго захуяриться за на батле. А так, в принципе, Да хуй знает. Ну, пока не могу. Ну вот как вы, пацаны, считаете? Спортивный интерес. Тут не относится к делу, ладно? Ой. А. А, ребят, тут просто инсайдики. А, спортивный интерес, интерес, вот, да, я сказал. А пока больше в голову никто, наверное, так не приходит. Но может быть кто-то что-то подскажет из пацанов. Я просто, просто думаю да, сейчас просто в голову. Спортивного идти. интереса. Да. А, слушай, Оби посадили. Обиуана, к сожалению, нет, билану кстати, успехов, я думаю, нужно пожелать. Ну да, вообще, конечно, ну ладно, такой он преступник. Дальше, давай, дальше. дальше. Самый переоцененный МЦ. Я. Хорошо, так, сейчас будет Безусловно. очень два главных два вопроса для любого кирилл, рэпера, кирилл первый, первый, очень важно, сколько дрожь. ты зарабатываешь? Я не буду отвечать, конечно, на этот вопрос. Второй, ну и как часто ты дрочишь? А, блин, смотря если просто ничего не происходит, наверное, не часто, но. Если, бы, пиздот, если бы ты мог одной цифрой Можно, да, я оставлю это лично. Ну, типа, есть. Как говорил Олег Лсп, есть вот такой лесок, как он огороженный чем-то. Вот, для меня вот это очень лично. Да, есть такая полянка, на которую я догрузиться. Я не назову геолокацию, короче. Будет ли концерт в Казани? Слушайте, ребята, я бы с удовольствием там выступил. Я вопрос просто с удовольствием туда съездил. А э, мама Стифлера из Казани? Да, ну Шетерстан, да. Мама Стифлера, организуй концерт, пожалуйста. Кстати, там реально охуенно, но... Я да, слышал, там я наслышан. Красиво. И мы приедем, все, я думаю, туда. Да. Всем слово, Мекб. я буду пропускать на то, что мы уже ответили. Нет, читай. Ну ладно. Не конечно. знаю. Может... Не, конечно, человек, который, да? Можно. конечно, который ты. Да? Ладно, пропускай. Раз, раз, раз, Хорошо. Такой никнейм, блядь? А, да? вопрос. Как научиться рифмовать так же пиздато, как ты? Это вопрос с сарказмом, да? Ну, спрашивал <связ> Александр <связ <связ Воронов. А, Я то думаю, есть, ну, что... не может быть. Как бы с таким... Я не знаю, что тебе сказать, чувак. Если ты хочешь рифмовать, просто читай словарь. Ты же мне дарил, короче, мне парагрин а, в бородатом 2000, наверное, 12 Подарил словарь рифму. Ну, Реально. Не Он не у не меня не там где-то лежит. Я сейчас мне очень лень его Я не да буду это делать. Милый, Он очень милый. И, короче, там такие рифмовки, ебнутые, типа... Нет, меня нет. Пантарифмы такие, знаешь, да. сложные. Да. Вот, собственно, с этого я и научился рифмовать. Скажите всем спасибо. Григорию. А мы продолжаем Так, с кем со 140 общаешься мало с кем на самом деле иногда общаюсь с галкилой с диктатором с ноунеймом собственно вот и все с макс Кири иногда переписываемся но видите сезон закончился лагерь закрылся все разъехались и больше ну как обычно знаете школу заканчиваете и общаются там институт шара не работает так наверное я не знаю, как с тюрьмой это работает, на самом деле, но. К счастью, мы не знаем. Ладно. Топ 5 MCMC, не батл MC на русском. Это очень тяжело, это просто пиздец, тяжело. Ну, что ты слушаешь из русского рэпа? Мне на в зайти в плейлист ВКонтакте. Я сейчас не могу сказать. Не, давай я попробую Блин, черт возьми, ATL. Точно. Электромыш, электромыш, рома Роматилс. Я не знаю, ну не серьезно, если серьезно. АТЛ, АТЛ стопудово. Кто там у нас еще есть-то сейчас, Господи, Боже. ЛСП. Но если, блин, ЛСП просто нельзя, наверное, сказать, что прям он типа рэп, да, рэп, рэп. Типа, ну Но. Но он МС, блин. Ну, не, давай ЛСП оставим типа, в стране. LSP, LSP... Хорошо, да. ладно, уговорил. Он читает. Он читает. Нет, ЛСП охуенный. ЛСП, да, да, да. ATL. М как же сложно. Нойс, нойс. Ну, no нойс. Блин, а он, вот, видишь, можно спр... Прямо сейчас, как говорил, дудь. Или вообще в принципе? Вот это два разных вопроса, короче. Короче, я сейчас не отвечу. Смоки-мо, да, крутой, очень конечно же ты сказал Smokey <свят> Да не, а если серьезно Смокимо крутой. Ну, Аксимирон. Аксимирон тоже крутой, но Аксимирон ну, выпускает по песне в 100 да, лет. Да, и он так 5 лет назад делал. Скриптонит, <свят> Дима. <свят> скриптонит охуительный, да. Bumble бизи. Да, Bumble Busy. Bumble Busy. Bumble Busy, стопудово. Да, Busy вообще в этом году нельзя не <связывание> а -а -а, очевидно блин, ты являешься да. топовым батлом конечно ты сам себя таковым и скажи как тебе удается из батл в батл выдавать такой высочайший уровень выступлений в батлах на битах при этом еще и написать столь глубокий душевный альбом ты просто крут Дима, <связывание> дима, <связывание> дима. <связывание> Я разбил в кровь себе сиську сейчас. Спасибо большое. Я не буду на это отвечать, да, наверное, не знаю, как на это ответить. Да, uh, так, я так просто люблю батлить и рэп читать все. Как относишься к новому творчеству? Вайба. Вайба. Вы с ним хорошо друг к другу относитесь? Я отношусь к Вайб-хантеру нейтрально абсолютно. Мне не нравятся его треки, я могу это сказать вообще спокойно. Почему? Мне. Потому что я считаю, что там не хватает текста. Там я не хват... слышал новое Я слышал частично что-то, мне тоже не понравилось. И вот, собственно, все, что я могу сказать. Как учился в школе? Куда-нибудь после нее пошел учиться? Я учился в школе очень плохо. Не учитесь так, как я. Респект Парагрину Грину тут пишут. Ебой. Почему, oh, после... Почему после третьего этапа ты начал делать другой стиль? Вернешься к прежнему? Я не, другой по... стиль? А я не гости. Какой начал У меня вообще а стиля нет, ребята, я хамелеон. Вообще, третий этап это. Когда ты проиграл, Это второй. Или... Да. Я не помню. А, это основные. А какой другой стиль? Не, это какой-то бред. Я... я не понимаю, в чем вопрос заключается. Но я могу сказать то, что те, кто говорят, что, допустим, Гаукилла начал делать хуйню, я не согласен. Я не согласен. Хорошо, понятно. На RBL у тебя был спешит, крутой просто. текст Спасибо. со скретеллингом, со да. схемами, да. со сложными панчлайнами, да. а на Версусе был супер простой текст, который поймет почти любой зритель. Это, это было сделано осознанно, осознанно, чтобы зас засветиться у более широкой аудитории? Это же очевидно минус, что текст поймет любой. Нужно читать так, чтоб никто ничего не понял. Я старался так читать, но к сожалению у меня так бля, парагрин мой вопрос пропустил. Ты пропустил чьей-то Там просто был какой-то, видимо, уже то, что было. То есть, ребят. А что ты правда спидни. Вы это парагрин, блядь. Типа, неужели аудитория Версуса, она не может вообще в Не, я тебе так скажу, что в этом нет никакого плана я просто писал, как писалось, и все. Вот, искренне так скажу. И мне, наверное, батл на РБЛ понравился больше свой. То есть... Э... Вот. Так, что я могу сказать по тексту, но здесь не было то, что я пытался сделать проще или сложнее, нет, ни в коем случае. Я, блин, делал, я делал, я старался, я делал все, что я могу сделать, я старался. То есть, это все. не было осознанно? Это не было осознанно, я было считаю, понятно. что это вообще не было. Дальше минус, этим, дальше этим. Всем Ты понятно. сказал, что два из трех битов на Versus были от твоего битмаря. Rock the Bits продакшн. Как такое произошло? Эрнеста было все равно, что придется читать на биты, которые удобны тебе, Ребята, хочу сказать, что вот это полная хуйня, удобная тебе, удобная мне. Хочу вам еще открыть секрет. Биты выбираются в NC совместно. То есть вот мы с Сектором, допустим. Я здесь, он... Это Антон Сектор. Я целиком снял меня. Просто. Любимый мой рэпер, mm. так, да, было? Yeah, yeah. Короче, выбираются совместно, и нет такого, что кому-то удобнее читать, кому-то неудобнее читать. Просто у Даника, у Ruxbeats, охуительные биты. И здесь такой вопрос... Я не читаю вопросы здесь, потому что мы сейчас читаем вопросы, которые задавались ВКонтакте. Простите, пожалуйста, но должен был быть подкаст, который мы бы записали с вопросами из контакта, так как это не получилось, мы сейчас читаем их вот здесь. Короче, что там за вопрос-то был? Как так получилось? Да, ты просто действительно... Даник крутой, он сделал крутые биты. И они понравились, видимо, Они Эрнест. понравились Эрнесто и мне, и все в этом нет никаких теорий заговора. Так, батл в будущем. Уже понятно, что без сектора батл. А какой жанр музыки будет актуарен среди школьников через лет пять? Если среди школьников, то и во всем мире. Ну, какой же... Я понятия Кей -поп, наверное, не имею. поп Я уверен, кстати, да, что кей-поп первое... такое мнение, что играем, но это маловероятно. Я не думаю, если честно. Мы собираем кей-поп-группу, на самом деле. Я, Антон и Григорий. Я очень похож на милого корейца. Ты похож? Да нет, лучше ебать. Мне сегодня доказывали, один мой товарищ доказывал, что Григорий что? азиат. азиат. Да, я... Отвечаю. Я, я, да, да, но, но, да. но Марк, ребята, Марк. На, да, Марк, напишите, кто считает, что Гриша азиат. Вообще же нихуя нет, он не азиат. Он русский. Я люблю кошек. Он любит кошек. Но ни и... одного айфона не собрал. Ни одного айфона не собрал, он простой парень из Пышмы фит с ноунеймом раз или проблему в глаз дальше как победил проблему с дыхалкой блин на самом деле самом деле на самом деле вопрос интересный короче когда ты пишешь текст просто ты не думаешь о том как ты будешь его читать в зале, допустим. А это очень важно. Есть такая хуйня, как дыхание диафрагмы короче. Читайте, Блин, читай, пожалуйста. Ну, правда читай. А, я просто начал читать рэп по-другому. Я сменил стиль. Я сменил а, все, собственно. Короче, просто начал к этому уделять внимание и все хорошо. Валера Медоков пишет Люблю тебя, целую банальную дырочку Блять, что еще творится Нет. Это нужно очень, чтобы твой род нравился Валера, да, это пишет? Валера пишет, да Ребят, я очень прошу Я не приветствую такие проявления любви Потому что, понимаете, я не против вообще гомосексуализма В принципе, люди могут заниматься чем они хотят Но мне это не близко да хорошо, давайте. Как ты расслабляешься? Новый год же. Мы. А. Я на самом деле просто не напрягаюсь. Может, есть какие-нибудь свои способы, как ты расслабляешься? Мастурбация. Все, хорошо дальше. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ну, ждать концерт, где, когда уже понятно, вы просто должны найти.. Так Это непонятно. Это, это вечный вопрос, короче. Yeah. Ну, то есть, блин, короче, те, кто спрашивают, когда концерт там-то, там-то, суть в том, что я не решаю этого. Решают, допустим, орги из какого-то города, если кому-то интересно, чтобы я у них выступил. Они просто пишут, йоу, чувак, выступи у нас. И я такой, йоу, то давайте. все, так это работает. Вот. А так я готов приехать почти в любой город и там зачитать рэп. Короче, некий Марсель Шкиров пишет, кинул в ЧС, сук, обидно. Ну блин, чувак, значит ты какую-то хуйню написал. Вот люди же, вот мне тоже там пишут такую хуйню, люди же просто так, чест, блядь, не попадают. Да. Не попадают никогда. <связываю> так, так, так. Когда батл с Оксиминогом, ну вот, на что они думают, вообще, когда-то спрашивают. Типа, с Оксиминог это кто? Ну, окс... вот, я, даже, это я, был, это Блин, да, на самом это. деле не знаю. А что, есть варик какой-то, да? <связываю> <связываю> есть варик побаттлить с Оксимироном? за кадром приятная картавость какая-то mm -hmm. женщина пишет Рыжая, по моему oh. действительно это на по моему настоящая женщина то есть в не некоторых факт, твоих треках тебе пишут есть схожесть по стилю с noise mc пример трек терапия ты вдохновляешься его творчеством возможно влияние какое-то есть потому что но MC. за и связан ли как-то твой ник с noise MC? Нет, никак... шум, на а, шум типа noise. нет не связан noise... но из но но из очень люблю уважаю но МС для меня это супер пример, когда человек действительно своим творчеством непосредственно поднимается куда-то очень высоко. И я очень уважаю очень но МС. Я на время, Работаю в магазинах некоторых. А, но мы успеем. Просто можно у меня даже, в принципе, а, ну, зайти даже, да. Эй, йо, короче, Эй, я как фэн разной музыки не так сильно люблю чисто рэп, хотя некоторые типа тебя вкатывают, драки, видимо. Будут ли какие-то у тебя эксперименты с инструментальной музыкой или чем-то еще? Хорошим примером, например, считаю скрипи и его глупые и ненужные. В частности, хотелось бы узнать, есть ли слышал, как тебе масло черного... Тмина, да, и интересует ли тебя трип-хоповое направление? Заранее спасибо. Интересный, Блин, интересный деле. вопрос на самом деле. Да, ну, видимо, какие-то эксперименты с музыкой, кроме рэма, больше всего. Очень бы хотелось э, инструментальная, я так понимаю, типа живая музыка, да, ну, то есть. Это сложнее воплощений, но это, конечно, звучит намного сочнее, интереснее. Мы хотели сделать, на самом деле, концерт в Екатеринбурге под живую музыку, с, бараб ну, с барабаном, как минимум, но для этого нужны там репетиции, все это хорошо проработать, а времени для этого, к сожалению, не было. Но в будущем я сделаю для этого все, и по поводу трип-хопа я не особо интересуюсь, поэтому не могу ничего по этому поводу сказать. Масла черного отмина я не слышал. Точнее, не слушал, я слышал о нем, и там всякие хвалебные отзывы, но не слышал. То есть я собираюсь ознакомиться, вот, а так вопрос очень крутой, и вообще эксперименты, да, я как раз сейчас думаю, куда идти, в каком направлении, что делать, и я думаю, что-то я буду пробовать, по-любому. Когда батл с рифмобесом? Знаете, православному, человек, православному человеку вопросы задавать очень некультурно, я считаю. Не и вообще рифмобес прикольный чел, так что вот. Значит, все, что можно сказать. Как научиться рифмовать, человек спрашивает. Так же, ты охуенно? Оппонент, смерть. которому самое долгое готовится. А, э... ну, типа, наверное, какой-то противник из твоих. Play время... black. Да? Просто на отборе 140 я очень долго как-то вылизывал текст. <свят> а, было это слово <свят> я специально спровоцировал Парагрина, потому что я знаю его порочный мозг, обязательно, он, он посмеялся. Короче, uh, play black да, очень долго Есть ли писал. батл, за который стыдно? Mm, прям стыдно нет, но есть батл, за который мне не нравится. Это батл против ноунейма no uh, и батл... Может, для ракеты там у А, ah, да не, ни, ни за что не стыдно. Не стыдно? Мне не, не стыдно, стыдно, серьезно. Так, <свист> Нет, а пофиг. как после двух баттлов относиться к Вайпхамдеру? уже ну, спрашивали. Да, я да нормально почему? к нему отношусь. Это баттлы, ребята. Нет никакой ненависти или какой-то любви. Что <свист> такое Багдад? Уверен, что все эти уебки даже не знают за это. Rest Пис. peace. Кстати, кто сказал, это кто <свист> спрашивает. <свист> Файбле это... Гоку. Это Полка. Кирилл? <свист> Не знаю. это группа, в которой я состоял с Никитой Дисураундом и Ваней Вуду с 2010 по 2015 год. Так, отлично, давай перервемся, потому что там Дима пишет там, на трансляции, заходите, я подъехал, подъезжаю. Mm -hmm. Мне нужно собираться, я Да, давайте, да. сейчас мы на секундочку прервемся, и кто-нибудь... Узна... Участие тогда, оставшиеся вопросы сейчас с ними сделать? Да. Кто-нибудь готов взять управление? не сейчас да, с пока сектором. Барглин, сука. Говорим с вами. Че, ебать. Сейчас, да, короче, всем здравствуйте. Почему ты ушел из ТГК, ребят? Я, короче, понял то, что нет у меня места больше. Грин почему-то так знает Одет Богдан так смотрел Диславый с в видео ребятам XXL этот челлендж я видел Я тоже видел У нас кстати дросклад сегодня если вы вещали Не выкупили черные кофты Новый батл шума получается где-то в феврале, да, наверное. Будет. Ну, Взвай, ну, типа, да, съемки ну, будут. 27-го, да, по-моему, 27-го февраля. Да, есть эфиша. Эми Эмила фише. Эмила фиша. Смотрю, готовишься, блядь. Шестой этап у меня будет Типа, ну. Больше не с кем, ребят не <свят> разъеби шума зачем <свят> ну чё блять нормальный вопрос это будет у вас или только <свят> давайте... спрашивать вот это вот все джонни бой прогринутая бабка и дед антихайпа а, смоки под столом еще <свят> <свят> <Вы что>, ёбнули <свят> смоки <свят> не такого <свят> маленького роста если вы об этом так. да мы тоже рады ну, за димона шестой <свят> этап Скоро, ну как, после нового года? Каждый день пересматриваю твои батлы. Дима Шум, слово и КБ Бля, интересно, вот ты просто пишешь Дима Шум, слово и КБ Тебе не жалко энергию тратить? Это же даже не вопрос Это ну, типа. респект и нужно А, это респект? Ценить, конечно. Нет, если это респект, ладно Люди выдают, отдают свою энергию на. Почему Рыжий не зовет Шума судить кап? Ну, блядь Да, трудно, наверно Хабиб и Голома в одном фильме, охуительно. Я же не похож на Хабиба точно Да и на Голома точно Я похож, блядь, посмотри На какого-то персонажа Я думаю, что я зокосквернитель, короче, Из Властелина Колец Потому что, ебало у меня Ну, только жирный еще Блин, 262 Ну, вы такие, просто активные жесткие щепо да, сейчас у меня ну вот чё. Так, да, я готов. А. Все отлично. Сейчас Дима вернется будет дальше. Тоже лохая ситуация с Оби Ваном. Ребят, ситуация с Оби Ваном это самое закономерное, что я видел в жизни, блять. Типа. Почему? Потому что чувак приехал там, видимо, собирался кого-то откиздить. Они приехали, у них тоже по-моему, был ствол битый и типа. Они все это делали возле, по-моему, мусарки, короче, судя по всему. И без масок, без всего снимали это на камеры, выложили это в интернет. Это самое закономерное, что после этого если риск попасть в тюрьму. Да, скорее всего, так и произойдет, если ты будешь так делать. Free Obi-Wan. пишет, нахуй, нахуй, Уже Уже что, ебаши? Шоу нахуй, черт ебаный, я тебя обоссуси, че. Это, это ИСЛА что ли пишет? Блин? Это ИСЛА пишет? Ну-ка, что за них, друзья. Нет? Наверное, Я надеюсь, это ты не изло, потому что сам понимаешь. Скирр разъебал высло от пиздец. Ну, если это правда, да, действительно пиздец. Ладно, так Надежда. давайте там. Йо. Ох. Это парик, ребят, сейчас мы поедем, короче, в машине. Варшудес. Не, он пишет, что ты не исло. Я не сказал что за нами Варсава с приехал. Зна... Серьезно? Да. О, oh, ще. Только да. не включайте свет, пожалуйста. А, может не включать? В темноте. А, ты. А, не палишься. Ну да, сами понимаете. Нет, сейчас. <смех> <смех> Ребята, в общем, сейчас вот так вот все будет. В темноте. Мы, к сожалению, сейчас не слышим ваши вопросы. <смех> да, до этого слышали каждый. <смех> <смех> да, слышали каждым своим Фибром Фибра, Фибра души Ой. Сейчас минус палец, блять. Ребят, как у вас дела? Че? Ай, блять. Сейчас мы продолжим ответы на вопрос. Там много осталось или нет? Там да, еще. Ну, еще. Займелись. Вот. Нам тогда нужно с тобой на одно сиденье сесть. Да. Так. А, так, мой мир опять сверкнул. Я надеюсь, что он впереди. Ну да, он по логике еще впереди. Так, на нашем магаз будет, да, садитесь? А мы залетим, не ну, Позвони сюда. Скири победил, Ислу. Да блять, не может быть, вы обманываете все. Ну, кстати, вполне возможно. Шум на НГ бухать будешь? Нет. А подъезд твой можно полить или нет? Нет, конечно, ничего. Пацаны, заклеиваю вебку. Сейчас это пройдет. Я смотри, так, видишь, как я веду эфир? Смотри, вот так вот. Ничего не видно. А сейчас можно? Ребят, смотрите, какой underground здесь. Это шум тегался Уже не видно. Ладно. Так, сейчас, возможно. Так, 46 человек осталось. Я не понял, почему все расходятся. Ведь очень интересная трансляция, на самом деле. Видишь? Еще раз Репостни, еще раз, пожалуйста. Просто люди разбегаются. Я тут на самом деле очень важные вещь говорю. Люди вообще как-то не ценят откровенность. Ребят, вы не цените откровенность. Я душу, можно сказать, открываю. Я с больнички недавно, я приболел, я тут приболел и в последнее время, от него, да, а, может кто-нибудь позвонит, а то порхладненько как-то, 15 минут осталось до отсечки, ребят, Гриша, читай вопросы тогда пока, сейчас, а мы продолжаем. Шуму дайте, прости, сектор. Спасибо. <coughs> Точнее, сектор сорину, дайте шуму, телефон. Да, относишься к батлам топ флоу, а в частности, как тебе рэпер одиннадцати. 11... Я понял. Не, я. И как относится к дисам? К дисам охуенно. Вот самый крутой Диза в последнее время Диссами на кил шат на МЖК. Топ флоу, я знаю такую площадку, но не смотрел батлы. 11 тоже слышал, но тоже не смотрел его батлы. Голбатл с маслом Ментаман. Нет. Я суп. No. Оказавшись перед Вити, окажется, а ты ему скажешь. Респект за прекрасное детство, за счастливое, спасибо. На что бы котлету победителя 140? Не помню, если честно. Честно не помню. На стикеры вконтакте. На стикеры вконтакте, конечно. Как тебе новый альбом ежемесячных? Не слушал. Так, на кого во втором да. сезоне 140 ставишь? На кукиш с хаслом нахуй, этот мелкий разъебет вас всех э, вот так. Тут Где он? Две минуты А че он нам писал-то тогда, зачем? Ну, видимо, чтобы мы знали просто... Руки-то мерзнут. Будут ли совместки с другими участниками 140, первый сезон? Не знаю, может Что будет с тобой и музыкой через 10 лет? я думаю все будет хорошо давайте в пазик зайдем ребята может это что-то это ты бы хотел себе ребенка а в ближайшие пять лет 10 на самом деле я хотел бы себе я хочу чтобы дед мороз мне подарил зайдем можешь пока подержать хочу чтобы дед мороз чтобы Дед Мороз подарил ребенка, но я не хочу, чтобы он разрушал семьи, поэтому пока не хочу. Некая Виктория Орловская спрашивала: О, это у... женщина настоящая? У тебя был групповой секс? Только что. Раз, Извините. два. Это личное, это, это как вопросы про мастурбацию, собственно. Это тоже лично. и нельзя об этом говорить вообще публично, вслух. Поэтому давай, это останется тайной. Нужна же быть во мне какая-то загадка все-таки? Как ты начал заниматься рэпом? Расскажи свою историю, как нужно тренировать дикцию и флоу. Дикцию и флоу, нужно смотреть батлы Эрнеста, толкнитесь. Нам надо с Гришей назад вместе сесть. Сейчас мы в машину садимся, ребят. А можешь подержать, пожалуйста, спасибо. Здесь очень тесно, а почему вот такие это? Да? Просто ты сел заводитель, водителя, это самое безопасное. Не-не-не, так в смысле вот попали. это самое безопасное? По ширине очень тесно. Так. Ребята, мы продолжаем. Давай, Григорий, читай. А, там вопрос, да, был? И, что типа... думаешь насчет турнирки рвать на битах? Почему не пошел туда баттлить с на или Кноунейбом? Что? А, Ребята, я думаю, да, я. Это... Все. Турнирка, ну блин, киргизы хорошо делают, еще кто-то там хороший есть, yeah, подожди, я не помню, честно говоря, еще какая-то, а, ну вот где Исла, да, вот где Исла в команде, Майк Стикс делает прикольно, очень, очень круто у них баттл, там против, против, ну, короче, Кром, Кром называется, да? Yeah, да, да, против, я не помню, как называется, против так кореша я... Димасты и, да, и еще не... там кто-то был, так вот, Майк Стикс, короче, сделал круто. Вот. Как Киев батл и мертвая толпа? Очень круто, мне очень понравилось. Меня это очень разозлило. И я отхуесосил толпу. Это вырезали из финального, короче, батла. Но, ну, и ребята очень порадовались, когда я их отхуесосил. То есть, а так в целом забавно. То есть, я никогда не встречал такого отношения, типа, предвзятого жёсткого. Было круто, вообще в Киеве понравилось. И отношения именно местных ребят очень порадовало. Вот, Игорь. Матвеевский спрашивает интересную вещь, значит. он все это время работал, чтобы сдохнуть, а я сдохну, чтобы не работать. Что ты имел в виду? Ведь зарабатывать рэпом тоже работать. Нет. Вот тут ты прокололся, Вот тут я и пропизделся. Ну, тут все очевидно, я считаю, все, что я имел в виду, то и сказано. Я не считаю, что зарабатывать рэпом это работать. Я считаю, что это... Зарабатывать любимым делом. Как бы это не звучало. Короче, так, а ты у тебя. А у тебя. А, кстати, давай мы с тобой руки не поживем. Я думаю, уж выйдем, да, поживем. Нормально. Короче, нас не составляют. С чего начинался твой путь граймера? В общем, я расскажу Я расскажу всю историю. В, 2000, в 2011 году я познакомился с Вайбхантером и Ромой Tewz. У них была группа Grime Патруль И мы жили тогда в Хабаровске, там еще слава Гной. Мы встретились у Фонтанов. Нас познакомил Гнойный. Вот. И, собственно, ребята фристайлили граймом против меня. И я упал. То есть было настолько сильно, что я упал в Фонтан. Гнойный, у него очень сидите. длинные руки, он меня вытащил, он меня спас. Я не задохнулся тогда. Ладно, все давай Я задохнулся уже в другом батле, но тогда я не задохнулся. Что сказал И Рома тилс и Вайпхантер научили меня граймить. Да, рестуле. Гриша, ты вызвался сам это делать. Короче, вот. И с того времени я практикую, развиваюсь. И вот я достиг вершин грайма. И теперь я не знаю, куда мне идти, только падать вниз, я считаю. Что сказал Рестер тебе после батла? Ничего не сказал, он просто прошел мимо. А я не помню, что он сказал. Ну, то есть, что сказал? Как тебе ДК версус Соня? Хотел бы фит с Гнойным или за Маем? И за Маем. А, с, с Гнойным или за Маем? А, Это важно. И, и за Маем. Короче, ДК против Гнойного. Мне нравятся парты Гнойного, особенно второй раунд, очень крутой. Прям очень круто. Про культуру. Про, про культуру говно. Да, мне понравилось. Как бы я не согласен с посылом особо, но, в принципе, просто это было, короче, эпично. Мне очень понравилось. А ДК, ну, я он сделал нормально. нормально. То есть я не скажу, что, короче, меня впечатлило, но и неплохо. То есть для первого батла вполне заебись. Будешь ли ты на ивенте слово ЭКБ 12 января? Да, если я буду жив, я там буду. Признайся, это ты батлишь с Бизи. Дальше. Не я не буду разглашать информацию. Так, пойдешь на разглаз 5 если будет БПМ турнир. Если, <laughs> это, конечно, вообще это фантастика, но если будет БПМ турнир, я пойду, я уничтожу, короче. Потому что я добрался до вершин грайма, и теперь только BPM турнир на Версусе остался. Я придумал тебе тактику. Копи 2 миллиона рублей, вызови гнойного с условием возврата денег в случае выигрыша. Хайп, и ты крут. Хайп, я крут. Хорошая идея, я воспользуюсь. Сейчас будет самый главный вопрос. Давай. Э, Дима, как ты относишься к факту того, что, что Антон Загудалин является левшой? И то, что из данного факта следует то, что у него развита сильнее правое полушарие головного мозга? По скрипту Я чеченец. Очень важный скрипту Осторожней. Я буду, конечно сейчас от этого отталкиваться. Я не знал, что Антон Загудалин является... все? А, это последний вопрос. Короче, я не знал, что Антон Загудалин является левшой. Теперь это, мне кажется, что там, типа, это подковал плоху. Вот будет такой панчлайн, конечно, обязательно. Что там было потом, типа? То, что у него обычно а, разв... да, развито. Да, да. Я отношусь к этому строго положительно. Я, все, думаю, блин, я блин. думаю, что у Антона с этим связано много тоже прекрасных моментов. С правым каким-то вождением времени налево он не ходит я думаю мужики короче да да все замечательно теперь давайте общаться здесь на радость тем остальным пассажирам машин а, научи парагрина обновлять. А кстати, там, возможно, есть еще. Давайте посмотрим, еще может что-нибудь есть. Это не последний вопрос пишет. А, ты опростоволосился, братишка? А можно мне бутылочку, пожалуйста, Димон? Спасибо. Так. А, вот, а что, на что ответить? Там кто-то пишет, я не видел. Ну продолжай. РНБ. Продолжай. Гнойного на фрешменов. мне не понравился, если честно. Не понравился вообще. Я считаю, фрешменов нельзя трогать. Они маленькие еще. Фреш, ну свежие, да? А как переводится фрэшмен? Свежий, свежий, свежий. мужчина, получается? Свежий, свежий человек. Почему? Менеджер. Менеджер. Мужчина. Мужчина. Менеджер, там как, как бы человек. Шум, не сердись, но ведущий тут парагрин. А я не сержусь, я только за парагрин у нас ведущий. По поводу батлов без битов. На слово есть типы, отличный вести не надо лезть, я выступил плохо, но батлы без битов мне нравятся, конечно, я люблю, как батлят многие крутые ребята. Посмотрел батл Тилза с самяком. я смотрел его еще вживую. Это было когда я батл с Эрнестом. Что-то еще есть? Нет, пока нет. Ребята, Сколько времени вообще? Пять минут осталось? Да. А есть же еще Санта, Клаус, Это, Это мало. Я думаю, там есть. Но это некрасиво. Я... Ну, да, будешь нет. судить 12 числа? Я, но если позовут. А но... не знаю, кого спросили. Ну, наверное, как бы тебя. Наверно. Это... А я тебя спрашиваю, а а будешь ли? судил еще у ну, нас? Да. Смысле, вот, последний да, да. нет. А мне не нравится, я социофоб, и когда на меня камера направлена, я ощущаю страх. Я знаю, ты батлишь на РБЛ, All Stars, все будет акапельно, а ты под бит порхать и керамбу убивать. А кто такой керамба? Это очень страшное какое-то прозвище. Вы знаете, пацаны? Кто такой керамба тут пишет? Я просто не слышу. А, керамбит? Не, ребят, я не вывезу. Я не тру и у меня нет противогранатовой обороны, как правильно сказать гранатовый оборон. парагрин лысый в смысле я а просто волосился а -а -а -а. он не лысый кстати ребят волос волосы алерт. <с unos> так э -э -э кто твой фаворит на fb4 это меня спросили я тебя показываю короче на самом деле у меня три фаворита я не скажу кто здорово микси летай и этот самый маконэн Джон да ну что сказать? Кто не без греха? Здорово, Диман. Здорово. Любишь порнуху без баб? Я не смотрю порнуху, я мастурбирую исключительно на battle рэп. Когда батл. Да серьезно, вот эти вопросы, когда батл. Да, пока что не Когда батл. А все, мы там можно закрывать. В принципе, пост. Ого, волос пустил. Да, у меня сегодня волос, кстати, был в моем обеде. Я в Гринвиче кушал, и волосы были в супе. А? возьмет ФБ. Энрейч возьмет ФБ, yeah. и что? Yes. Вы завидуете, что ли? Yeah, я согласен. Ребята, все закономерно. Так, мне бог от батлов давай творчестве. Давай творчество, братан. Райли Рид. Что, Райли Рид? Она не возьмет ФБ, она возьмет. сами понимаете. Так, как куда вы двинули? Это личное. Так, эээ, мы что-то так долго едем. Мы реально куда мы едем? Зачем ты пальчишь трансляция? Куда мы едем? Сейчас толпы а фанатов какой? сейчас сестры. сбегутся сюда. Толпы фанатов Дима. Трочка на Бэтбарс. Если ты не смотришь порнуху, откуда ты знаешь Райли Рид и можно... Слушай, ты видел вообще песню Райли Рид про негров? Если не видел, не говори. Да, видел видео, где Рид читает да, она читает рэп, она читает негр. Если браги и дед по 10 очей поимеют, кто пройдет в одну вторую? Я не знаю, я не слежу за статистикой, если честно. Надеюсь, что они больше очей поимеют. Второй сезон 140 bpm, не говорит такие слова микс или тайма конан и все голуби я ничего не понял <решed> <решed> э -э так я не понимаю что вы пишете, ребят мы наверное сейчас закончим уже скоро трансляцию через пару секунд потому что мы приехали отмечать новый год мы приехали все, ребят, всех обнимаю, всех с наступающим. Будьте счастливы, ребят, попрощайтесь. Все. А, слушай, слушай. Димон, Димон, а можно, да? До свидания. Так. Я вылез из машины. Так, ничего не оставил. Еще раз всех с наступающим Новым Годом, йо. И будьте счастливы, ребята. Не ведитесь на хуйню. Блять, здесь а, уже ничего не сделает. С чу вами был Димао, с вами был Пара Грин. С вами был Секта, <с Сектор Секс. Сектор Мазафас Сектор Мафака Секс. С вами был я. И опять же еще раз. Э, спасибо. Всем пока. Увидимся в 2019 году. Все, всех обнял.